времени суток. Вы с любовью из моего домика в деревне. Ох велика, что наша страна. В Самаре плюс 25. В Приморском крае текут вода, прям дождевые реки. Где-то там 8 градусов в Перми я сегодня смотрю с утра. А у нас в среднем по Волге 12 градусов тепла. Совсем немного, шквалистый ветер. И дождь, великий дождь, mm -hmm. поэтому в огороде мы ничего не копаем, не сажаем, земля сырая, лопатая не вонзается в землю, так что в теплице что-то посадили, а в огороде невозможно, поэтому сегодня моя задача прибрать сарай. Я хочу показать свой сарай. Сегодня хотел показать вам свой сарай, без сарая в деревне, но ну, никуда но за зиму в сарае становится такой беспорядок и вот с этим беспорядком обычно мы боремся начинаем бороться весной чего здесь только нету чего здесь только нету ну во-первых это хозяйство мужа у него здесь всевозможные вот видите как тут и инструменты вот видите, это сварочный аппарат. Ну, все-все у него здесь. Это его любимое место. Тесочки у него. Вот. Это принадлежности рыбацкие. Они на рыбалку ходят. Ну, не всегда, не часто, но тем не менее. Это сын, внук. Это обязательно атрибут такой. Вот. Сходить на рыбалку. Вот. Но здесь не обходится делать без российского флага. Видите, как тут что-то он так мне кто-то подарил, и я с удовольствием открываю свой сарай и вижу, и вижу флаг России. Здорово! Ну, дальше. Это очень большое количество баков которое нужно, все знают, что у нас куры, и никто не выбрасывает хлеб, и они дают какие-то отходы, они накапливаются, и мы их складываем вот так вот в баке, пшеницу покупаем тоже для кур, и, соответственно, вот так вот у нас все это с подкрышками, все это закрыто. Это в летний вариант у нас стульев. Они еще пока рановато выносить. Но так они летом у нас обычно выносятся во двор и стоят во дворе. А куда вот их зимой? Конечно, тут только в сарае. За зиму здесь накапливается всего много. Вот видите, бублик, санки, тут три велосипеда. Вот это детские велосипеды, тут даже есть где-то самокат, вот, вот тут вот самокат, но без этой техники никуда, потому что в квартире, сами понимаете, хранить невозможно это, а куда вот только к родителям, сюда велосипеды грузятся. Ну, естественно, что здесь вот видите, резина хранится. Вариант зимний, летний, меняется, она перекидывается. Вот какая-то своя техника, которая, это вот у нас культиватор такой, здесь тоже много места занимает. Там газонокосилка. В этом шкафу у меня банки всевозможные стоят. Куда-то их надо девать. И очень Большой достопримечательностью моего сарая это стенка. Вот такую стенку отдали когда-то мне ну, люди, которым не нужно ее было, она ставила в квартире. А мне она настолько здесь вписалась, и настолько она удобна. Здесь вот у меня хранятся эти всевозможные банки. Вот тут какая-то посуда старенькая такая вот хранится. Банки из-под краски. И внизу какая-то обувь хранится, которая меняется зимняя на летняя. Так. Тут даже есть вот шифонер. В шифонере такая одежда, которая у нас не очень... Ну, скажем, осенняя, зимняя, мы ее меняем, и она у нас там хранится... Тут в ящике, а, а, а, тут, <смех> тут э, в шкафу у нас э, одежда, которую приезжает там сына, такие теплые вещи, там джинсы, брюки. Ну, тут запасные варианты у меня. Вот белья лежат. Ой, как она мне нравится, эта стеночка, но настолько она функциональна здесь э, вот к месту. Так что, если кто-то вам предложит и в сарай, это исключительно исключительно мне очень нравится. Вот такой у нас весенний весенний хаос в сарае. Вот. Тут конечно конечно хранятся всевозможные горшочки цветочные, которые будут вот, это, заполняться в них что-то будем сажать. Вот. Видите, даже обруч есть крути не хочу вот, лейки. Ну, в общем, все, что нужно в хозяйстве, все есть. Вот я уже валенки определилась сюда, потому что сейчас уже необходимости в них нет. Они так вот висят у меня здесь. Вот, видите, как? Вот такой творческий беспорядок. У нас всегда здесь хранятся... Собираем мы мусор, потом увозим на мусорницу. Вот такие пакеты черные собираем. Мы никогда не выбрасываем мусор просто так. Ну, кто-то скажет, что для чего нужно саранать, для хранения, вот, кстати, вот и коптилка у меня тут, видите, все, муж сделал, это наша коптильня, вот, она тоже очень нужна, что-то мы рыбу коптим, там, сальца, мясо, вот. Ну, может быть, не настолько, конечно, как бы хотелось аккуратно. Я говорю, надо сделать так, вот, чтобы было... Что-то у тебя здесь висело, все не лежало на столе. Ну, знаете, с мужчинами сложно разговаривать, поэтому вот так вот. О, а это, это вот чемоданчик, в котором мы храним а, какие-то мелочи, там тоже инструменты. Это чемодан еще моего папы. Он хранится, я его... В ну, считаю, пусть как риалитет. Таких уже сейчас нет. Он останется. Будем вспоминать его. Он с этим чемоданчиком куда-то ездил учиться. Такой, вот видите, милашка. Он еще все работает. У него и замки работают. Видите, какие углы у него этого чемодана. Вот, так вот. вот что, кто, кто что тут дает я не отказываюсь вот эту полка мне дала одна дама говорит выкинуть жалко она металлическая сваренная такая ну, очень хорошая вот, видите, хоть что-то тут тоже компактненько укладывается понятно понятно до идеала все это очень далеко но э, наступит такое время что мы будем все это прибирать убирать потому что будут вещи зимние складываться сюда вот уже, уже тут свалили все видите как бублик тут санки это все будет убираться потому что ходить невозможно еще один велосипед должен подъехать вот тут велосипед внучки тоже внука велосипед летом они здесь часто бывают поэтому не Не думайте, мы прибираемся, но вот так вот. О, кстати, вот этот мой студенческий чемодан тоже. Какие-то вещицы хранятся. Но жалко его выбрасывать такой, вообще в рабочем состоянии, такой хороший, плотный, жесткий да, материал был хороший, из которого делался этот чемоданчик. Тоже не выбрасываю. Вот показала я вам свой беспорядок который предстоит прибрать. И заходите на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И вы были с любовью из моего домика в деревне.